Первая серийная партия новейшего противопехотного сороковом гранатометного комплекса 6 19 Балкан изготовлена и отправлена в войска для расширенной опытно-высковой эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха. В войска поступила первая серийная партия новейших гранатометных комплексов Балкан. Она предназначена для расширенной опытно исковой эксплуатации. По итогам которой и будет принято решение о постановке гранатомета на вооружение и запуске масштабного серийного производства. При этом подчеркивается, что Миноборона уже приняла конструкторскую документацию на комплекс. Конструкторская документация на комплекс «Балкан» оформлена и принята Минобороны РФ для серийного производства. Изготовлена первая серийная партия, — приводит та слова индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Аздыева. Государственные испытания новейшего противопехотного сороковом гранатомета «Балкан» были завершены в марте 2021 года и, как подчеркивалось, успешно. Тогда же гранатомет был рекомендован к принятию на вооружение. В августе того же года разработчик НПО «Приборы МС Галимбиевского заявил, что гранатомет полностью готов к серийному производству, решение осталось за Минобороны. Однако продвижение нового комплекса в войска идет с большим трудом. АКС-40 «Балкан» — российский автоматический станковый гранатомет калибра 40 мм. В войсках должен заменить АКС-17 «Пламя» и АКС-30. Предназначен для уничтожения живой незащищенной силы противника, а также вражеской пехоты, находящейся в полевых укрытиях или за естественными складками местности. Вес гранатомета ax 40 вместе со станком и прицельными приспособлениями — 32 кг. Еще 14 килограммов весит коробка с гранатами. Максимальная дальность стрельбы гранатомета составляет 2,5 тысячи метров, а скорострельность — 400 выстрелов в минуту. АКС-40 сможет вести огонь как по навесной, так и по настильной траектории. Стрельба может вестись одиночными выстрелами, короткими очередями — до 5 выстрелов, длинными очередями — до 10 выстрелов, возможен и непрерывный огонь.